За последний год россияне стали в два раза чаще брать кредиты на отпуск. Чаще всего берут кредиты для поездок в Сочи и в Турцию. Получается, что человек берет кредит для того, чтобы поехать в отпуск, гуляет там две недели, а потом целый год гасит этот кредит. И к новому отпуску денег снова нет. Получается замкнутый круг как из него вырваться в этом видеоролике. Меня зовут Юлия Гушина. Я предприниматель, собственник Центра сопровождения бизнеса Мирена и эксперт по финансовому планированию. Для начала давайте разберемся, насколько грамотно, финансово грамотно, брать кредит на отпуск. Существует всего две ситуации, когда кредит оправдан. Первое – это кредиты в жизненно важных ситуациях, Второе ⁇ кредиты на актив. К жизненно важным ситуациям относятся такие ситуации, когда реально приходится спасать жизнь. Такие ситуации ⁇ это когда нужны деньги на лечение или дорогостоящую операцию. Или на создание условий для того, чтобы не навредить своему здоровью и жизни, своему или своих близких. Например, на починку газового котла, который сломался зимой или на покупку нового окна взамен разбитого. Отпуск, конечно, положительно сказывается на здоровье, но сказать, чтобы он спасал жизни, нельзя. Тогда, может быть, отпуск – это актив? В ситуации, если ты едешь в отпуск, где встретишься с ЛПР крупной компанией, с которой ты потенциально заключишь классный контракт, который окупит твой отпуск лихвой и еще останется, да, но это скорее исключение, чем правило, ведь обычно мы едем в отпуск просто погреть косточки на солнышке и подышать чудесным морским бризом. И поэтому отпуск – это пассив, Обрать а кредит на пассив – большая глупость. Да, пассив улучшает качество жизни и является социальным атрибутом успеха, но он не приносит тебе дополнительного дохода а наоборот требует дополнительных расходов на его содержание и обслуживание. Поэтому пассивы принято покупать только заработанных денег. Кстати, пассив – это очень мотивирующая цель для того, чтобы начать зарабатывать больше. Например, ты хочешь провести отпуск в Турции, а не на дачу у мамы, как обычно, и ставишь себе цель заработать и сохранить нужную сумму денег. 15 мая. Если тебя мотивирует визуализация, то распечатай красивую картинку того курорта, куда ты собираешься и повесь в видном месте. И вдохновляйся. Вот подумай, когда ты берешь кредит на свою мечту, то ты ее просто убиваешь. Ведь кого вдохновляет работать ради того, чтобы платить кредиты, а работать и зарабатывать для осуществления мечты Совсем другое дело. Замотивировать себя и поставить цель это всего лишь полдела. Вторая половина дела надо составить план и реализовать его. Для составления плана тебе надо выбрать то место, куда ты хочешь поехать отдыхать. Все об этом узнать, включая стоимость предстоящего отдыха. Следующим пунктом тебе надо эту сумму, которая тебе необходима, разделить на то количество месяцев, которые остались до желанного отпуска и включить эту сумму в свой личный бюджет. А дальше остается только выполнять намеченный план и каждый месяц откладывать ту сумму, которую ты рассчитал. Лично у меня в семейном бюджете заложен процент на отпуск и развлечения который я откладываю ежемесячно. В результате, перед отпуском у меня всегда есть достаточная сумма, чтобы с семьей отдохнуть там, где нам хочется, без всяких кредитов. А что делать, если твоего дохода не хватает для того, чтобы откладывать намеченную сумму? Об этом я расскажу в следующем ролике, но только если наберется достаточно желающих, которые хотят его посмотреть. Выражайте свое желание в комментариях, ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч! Верь в себя и у тебя все получится!